Привет! Google Ads добавил в раздел «Статистики» 10 новых столбцов. Это, судя по всему, тестовое обновление пока доступно не всем рекламодателям. При желании можно проверить, появились ли новые столбцы в аккаунте. Для этого нужно нажать на кнопку «Столбцы» в «Статистике» и выбрать «Изменить столбцы». По каждому новому столбцу в описании под видео мы дадим ссылку на справку Google с подробным разъяснением. Итак, новые столбцы. Отклоненное объявление. Объявления, которые не будут показываться из-за нарушения правил Google рекламы. Причину отклонения можно посмотреть в столбце Статус. В столбец можно добавить таблицы компаний и группы объявлений. Количество отклоненных ключевых слов. Ключевые слова, по которым не будут показываться объявления, из-за нарушения правил Google рекламы. Причину отклонения также можно узнать в столбце Статус. Столбец может быть добавлен в таблицы «Компании» и «Группы объявлений». Количество допущенных объявлений. Объявления, которые были проверены и одобрены Google. Они соответствуют всем правилам Google рекламы и могут показываться всем пользователям. Столбец может быть добавлен в таблицы «Компании» и «Группы объявлений». Количество допущенных ключевых слов. Ключевые слова, которые были проверены и одобрены для показа всех объявлений. Столбец можно добавить в таблицы «Компании» и группы объявлений. Количество допущенных адаптивных поисковых объявлений. Объявления, которые были проверены и одобрены Google. Они полностью соответствуют правилам Google рекламы и могут показываться всем пользователям. Столбец можно добавить в таблицы «Компании» и «Группы объявлений». Количество допущенных групп объявлений. Группы объявлений готовые к запуску. Столбец можно добавить только в таблицу компании. Сведения о качестве адаптивных поисковых объявлений. В столбце представлена разбивка по уровню качества объявлений. Цифры показывают количество адаптивных поисковых объявлений разного качества. Столбец можно добавить в таблице компании и группы объявлений. Количество допущенных дополнительных ссылок содержит числовое значение. Столбец можно добавить в таблицы компаний и группы объявлений. Количество допущенных дополнительных ссылок новых содержит числовое значение. Столбец можно добавить в таблицы компаний и группы объявлений. Количество допущенных изображений содержит числовое значение. Столбец можно добавить в таблице компаний и группы объявлений. По замыслу Google новые столбцы позволят оперативно обнаружить и отреагировать на проблемы с рекламой. Так что, если запускаете рекламу в Google, не поленитесь зайти и проверить наличие этих столбцов. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях и до встречи!